Ребят, я прекрасно... Все, кто сейчас смотрит, я не знаю, кто сейчас смотрит вообще такое дерьмище. Я понимаю, как вам больно, вы не представляете, как мне сейчас больно. Бля, если мне... Блин, я удив... удивлен, как меня не убили в данной ситуации. Так, яма. Блять, 20 патронов... Блять, это платит, пиздец! А, -а, а! Давай так, скажу следующее, как говорит мой друг. 20 патронов, неужели тебе, товарищ, не хватит 20 патронов, чтобы дострелять человека? Ты дебил. Понимаешь? Все. Мастера флешек, блин. Флешка мастеры, Блин. Ну, а не сработало вообще никак. One short Блин, твою мать. А, -а, -а, а сука Не туда я с молотов кинул и непонятно зачем, откровенно я их пытался поджечь. Я поджечь их пытался, но по факту я ничего этим не сделал. То есть мне надо было по факту было просто играть на времени По факту играть на время и И ничего не делать а, блин, твою мать. А, вамфорест. О, ребята, теперь я могу сказать так: если мы выиграем эту катку, это будет чудо. Молодец, парень. Ты ни хрена не прочекал точки. Вообще. Так. Будет ли... А, а еще один. Уверен. Туби, Туби. Вот я убил вроде двоих, да. От а толку, да? Причем один скидченый зашел. Чтобы вы просто понимали абсурд ситуации. Блин, я только хотел сказать, ты дебил кусок, и не убьешь сейчас еще его. Блин. Рели. Really? То есть у тебя была одна работа, чтобы просто защитить человека в смоку. И ты это не сделал. Браво, просто, просто Мало мне, блядь, херни было еще и. Так... Браво! Браво! Просто замечательно! Ты слышишь шаги, ну пикни! Тем более ты так сешь, что твою модельку видно! Ах! Ну не получилось, мы перестреляли друг друга. Я откровенно пошел на откровенно непонятно, что и что я здесь я вообще хотел сделать. Вообще на мороз пошел дефать, потому что я думал, что они в, в это, все в порыве непонятного угара начнут какую-то фигню страдать. А я пока задефьюжу. А я думаю, это Б. Я 100% уверен, что это Б. Блин. Стоит там. Б копидать, это плант. Все пустой копидать. Найс. Ошибся. Молодец. Теперь второго, пожалуйста, добей. Молодец. Лучший. Забирал ВП, слышь там, чел там АВП валяется? Ну и где АВП валяется? Там. Там! Там это где? Ть. Чел забери, там АВП валяется. Ты как бы уточняй! А пошли в жопу. А принубили, ладно. Ну, давайте так. Такой трюк не всегда срабатывает. Ну, когда срабатывает, это охрене, да. Ах, как обидно-то! А. а, блин, нахрен это сделал! Кичин, кичин дебилу говорят не перезаряжайся ты во время просто встань в угол и перезаряжайся все что ты делаешь ты убил одного шикарно ну и ты видел кище нахрен ты перезаряжайся ты кусок дебила Найс Ёптать Как мне повезло, что он меня с этой бомбой не убил Ай, ты что ж такое-то, ну господи а, -а, а, ну почему так близко все эти раунды, Господи, почему, блин, в одном вообще без шансов, здесь какой-то матч неиспользованных возможностей, ну ей богу.